Это вода, а не какие-то элементы гидротированных минералов, которых А2 поддерживает в связанном состоянии, и которые очень сложно добывать. Из э, этого количества воды получать топливо для ракет с возвратом полезного ископаемых на э, Землю. И также возможен запуск ракеты на Марс, если топливо в основе, так сказать, разложения воды на водород и кислород э, будет готовиться на поверхность руны.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 Значит, миссия здесь самая важная, наверное, сейчас программа, это американская программа «Артемис», которая в 2022 году прилетят спутники, зонды для исследования же конкретных местных посадков, для конкретных мест, посадки, конкретных мест выбора, для анализа полезных ископаемых, и в частности, полезных ископаемых этой вода, для технологических нужд. Напомним, что ранее японское агентство аэрокосмических исследований Джакса заявило, что намерено к 2035 году построить завод по производству водородного топлива на Луне. Это легко делается в условиях Земли и, естественно, легко делается за счет гидролиза и разных процессов на поверхности Луны. Это пока, так сказать, не отработанная технологическая схема, но принципиально никаких трудностей нет. Лишь бы была вода и была источник энергии. А источник энергии – это Солнце. И солнечные панели на поверхности Луны проблем нет в этой части. Диана Жлинкова, Универньюз.